всем привет дорогие женщины поздравляю вас с желаю вам здоровья счастья успехов любви, а также здоровых мужчин и чтобы у вас здесь очень умные дети чтобы у них было светлое был будущее конечно же и вот держите вот эти вот вот это вот сердечко держите там вот там конфетный будет ну и конечно розового держите ну что на этом хотя нет, давайте я вам как вы знаете, многие из точнее мои подписчики, смотрят мои видео, а именно моя аудитория такой и мужчины. Поэтому, если девушка пожалуйста. Вот, проверь, что ты подписан на мой канал. Ну вот и дамы и господа. Точнее, милые леди Поздравляю вас с 8 марта.